лучше один раз увидеть, чем 10 раз прочитать теорию в учебниках. Ребята познакомятся с новыми биотехнологиями, с инновационными методиками выращивания различных культур, в частности подсолнечника, кукурузы, и посмотрят, как не надо делать, потому что есть делянки, где неиспользованные современные средства защиты, растения, удобрения, они увидят э, разницу в результате. Это высокооплачиваемая профессия, и сейчас нехватка кадров именно в этой сфере. Потрогать, посмотреть своими руками, посадить, что-то сделать, также своими глазами посмотреть, как это все происходит, и принимать участие в таких мероприятиях, в таких практиках. У нас здесь будут представлены, помимо двух площадок а, с под подсолнечком, у нас еще будут представлены наши э, технологии. Это квадрокоптеры, вантермаксы. Это то, что, скажем так, недалекое наше будущее. То, посредством чего идет мониторинг, и, соответственно, ну, люди уже смотрят, где им что нужно улучшить и поработать.